Запомним, что это, мы ее назвали пещерой Тама. Видим мы схем, поэтому ариваль. Белые, так что у меня напомним мы их найдем, обнаружим. Хотя в сейчас уже отходит она. Ой. Ой, туда же... Я назвал ее Ютам. Почему Ютам? Потому что она связана с притчей Ютама, Маша Ютам. Это уникальное место, необычное очень в Танахе. Притча, которую рассказал Ютам. Кто такой был Ютам? Дойдем до этого. Рассказывается эта история в Сефера Был Шофет гидом о котором известно, как он выбирал своих воинов, в зависимости, как пьют они. А вот у него было... 70 сыновей вот. Ну естественно было немало жен Вот и одна из жен была из шхема ну, Там как-то не совсем понятно она была Наложница или жена В общем так или иначе жена И от нее родился Авемелех Один из сыновей Авемелех и... и это бы назвал история еврейского руководства, <laughs> то есть захотелось ему, короче, власть. Это был, это первая попытка Переворота. царства, царства еще не было, это было до Шауля, то есть официально это первый царь Шауль еврейский, а вот это была первая попытка э, царства, э, которую осуществил э, Авемелих Ну, чтобы прийти к своей цели и получить власть, что он первым делом сделал? Как сказано в Танахе, он на одном камне порубил всех своих братьев. Сказано в поселке, в Офре. Но Офра это не там, где теперешний поселок Офра, а считается, это западня, вот этого места недалеко, западнее шхема. Но один младший брат, Успел ускользнуть, его звали Ютам. И что сделал этот Ютам? Поднялся на гору Глизим и рассказал притчу. А вернемся еще к предыстории. Как действовал Абимель? Он взял деньги из капища, который в схеме, ну, какому-то там башку. Золки, э драгоценности, да, на да, сами взял, деньги. взял оттуда деньги и ну, купил себе банду, которая будет на него работать. У него ну, был доступ к этому Капичу, потому что мать его была оттуда, со как-то была у него протекция. И таким образом у него была банда, которая мог орудовать. И, значит, и там поднялся на гору Грязин и обратился к жителям схема что вот вы хотите поставить во власть э, ну, негодного человека. Может, под лица просто можно сказать. Ну хотя не будем, кстати, особенно ярлыки. Вот. И так вот я расскажу вам, вам притчу. Что дело в том, что деревья решили как-то поставить себе царя. И пошли, значит, для начала, могу ошибиться в порядок деревьев, но пошли да, да, к Инжиру. Инженер сказал, мне есть чем заниматься по жизни. Мой труд, моими, моими плодами пользуются люди, и благодарят меня, и, в общем, довольны, и благословение, говорят. Зачем я пойду мотаться между людьми? Непонятно, чем заниматься. Он отказался. Пошли к Алипке. Алипка сказал, ну как я могу оставить свое действительно необходимое дело и моими плодами и, и пома, помазывается коиногадоль и благословенные плоды. Нет. Отказался. Пошли к винограду. Виноград сказал, ну как я могу моими плодами благословляют и субботы. В общем, я, Эй, я могу оставить это необходимое дело, да. На непонятно на что болтаться среди там для чего и людей. Не среди, среди людей. Что Тоже такое? отказался и вот он пошел э, к терновнику. А терновника так. действительно трудно найти какой-то пользы. Терновник сказал: "Смотри, ну да, от меня кроме как э, властвовать у меня больше нечем в жизни больше задеться". Ну, смотри, если ты найдешь от меня тень какую-то, от которой можно укрыться, ну, какую-то пользу вообще, кроме того, что я там буду болтаться, то сэр, да, Пускай я пойду во власть, если у меня и так есть какая-то польза. Но если ты не найдешь от меня пользы и поставишь меня во власть, то поднимется огонь. И сожрет все деревья, все ле... кедры ливанские. И вот эти а деревья поставили, этого негодного терновника, а власть. И получилось так, как и говорилось. Поднялся дикий пожар, сжег все деревья. Он сказал и убежал. А события развивались дальше. Примерно так же. Потому что начались трения этого Мелиха и его... Жи, к, к, не, даже не команда, а вот этих жителей Шхема и да. так далее. Когда он только увидел, что есть какие-то там против него недовольства, волнения, он сравнял Шхем с землей, посыпал солью, а в башне, которую в Шхейму, туда, туда все люди набились башней, все это сжег. То есть огонь, как и говорилось. Есть недалеко здесь город еще Тевец. Кстати, арабские селения, сохраняют и древние названия. Есть Тубас, считается, что это сохраняет название этого древнего города Тевец. И там он начал делать то же самое, уничтожать город. Люди сбежали в башню. Он обложил эту башню уже хворостом, чтобы все это поджечь. Но когда он проходил мимо башни, женщина, которая находилась там, одна из женщин, которая находилась на башне, она смогла кусок жерного сбросила и попала ему по голове. Молодец. Он был при смерти. Но тогда еще не знали, что такое феминизм, и он позвал своего рженосца, сказал, что ты меня добей, чтобы не сказали, что меня убили женщины. Вот. Но есть с этим связано Телерума, где мы с вами были уже. Вот Телерума, это назван по столице, столица а Арума она так и называлась Так что мы там уже были. Ну, это показательно, очень, очень. Притча.